Вот я возвращаюсь со своей любимой шахты. Только что вот добыл себе 15 железа, 7 алмазов. А что это? Что это здесь? Уже около моей деревни, собственно говоря. Вот. Что? Я убиваю. О, это же уголь. Так, уголь, железо. Углем я еще вернусь. И надо Ого, как тут много угля. А что? Выключалось. Это, а? Я снова умер. Ну, в этот раз что может пойти не так? Ну вот, Я нашел их маску. Надеюсь, это поможет мне победить их. Что я тут видел? Терпал. А. Какой там? -то Орголий. Еще один. А, я не знаю где. Опью. Ну-ка, куплю. Ой-ой-ой. А. А А. А, пожалуйста. Нет. Я. Ну, снова, как обычно. Умер. Я взял блоков и поторговал Он меня на что-то благословил. А, я теперь ему враг. Я его же могу его. Думаю, теперь можно пойти и... Что это? А, оно тоже убивает.